Во имя Отца и Святого Духа, дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с сегодняшним нашим престольным праздником. Сегодня память великому ученику Церкви Теркви вот, Мы традиционно собираемся в этой праме, совершаются Божественные литургии, по окончании которой совершаем крестный ход, собираемся все вместе. Вот, че видео устраиваем в конце, на шишках, чай, наш традиционный, который вот, уже мне даже люди, которые не знаю, допустим, что э, ну, А это, тот, это там, где у вас этот самовар, который стоит с дымком чай, спрашивает, когда мы разговариваем, допустим, про, вот, про приход конкретный. Я говорю, ну да, вот у нас есть такая традиция, вот, мы здесь собираемся. Вот не зря вот в, этом, в этот день, вот сегодня, в чтении Евангелия, говорит, что Господь в главном любите друг друга, носите друг друга с любовью, уважайте друг друга, помогайте друг другу. Это самое важное. Господь не будет нас спрашивать, кто сколько съел или чего там съел, спрашивать будет то, к кому относимся, это очень важно, это очень важно, вот. наши праздники, ну вы знаете, если кто, вот, допустим, первый раз нам приехал, а такие люди бывают, вот, там, прошлый престольный праздник, вот, у нас 21 июля в Казанском Божьей Матери икона обретения, вот, Большой Крестный год вот, на источник был, также вот, чайпитие. Вот спрашивали, ну вот случайно попали, мы зашли в храм, поэтому я вот в этот раз э, скажу больше, объемнее, про праздники наши, чтобы кто первый раз, чтобы понимал. У нас их таких праздников 4 в году. 21 -го июля, это Казанская Божия Матери, обретили их 9 августа, вот сегодня, вот это память великомученика Целития Пантелеимона, вот, и 26 сентября. Воскресенье славущее, или всего называют ее в народе осенняя Пасха, потому что совершается праздник Пасхальным Читлем. Вот. Мы здесь освещаем и куличи, и яйца, которые приносят. Но куличи традиционно не бегут. Люди сами уже, как, будто, как весной, вот, на обычную Пасху. Вот, Поэтому тут куличи у нас в храме уже есть. Так что, кто не спек, всегда есть, можно, соответственно, домой с куличиком свеженьким прийти, освященным. Вот, и э, после литургии скушать такой куличик за чаем. Вот. И последний престольный праздник, это, соответственно, 4 ноября, тоже Казанский иконы в честь освобождения вот, нашего государства, вот, предстательством престой Городец Марии, наши <свят> э, заступницы. Вот такие у нас праздники. Вот. Что касается сегодняшнего дня, вот, э, ну вы все знаете, э, э, Жакиа, никому э, очень вселительный пантелион. Я думаю, мало найдется людей, стоящих в храме, которые совсем не знают. Вот, э, вы, все, ну сложно, мы понимаем друг друга как умом, что вот э, пострадал. С, за Господа, как бы вот Него вера, но вы забываете, что это был подросток, это был маленький мальчик. Это просто мальчик, который случайно бежал, забнулся и встретил человека, который рассказал ему о Христе. И он с чистой душой принял эту веру, и, соответственно, ее сохранил до конца своего, до последнего своего часа, ни на секунду не усомнившись. То есть непоколебимая вера была у человека. Самое главное, ему не страшно было умирать, ему ничего не было страшно. Это очень важный момент. В Евангелии, вообще во всем, всем Новом Завете, у нас чаще всего встречается слова Бога, где он не говорит о любви. Любовь, он говорит много, но еще чаще он говорит не бойтесь. Прям к он обращается, к другим ли он говорит, не бойтесь. Чаще всего употребляется именно это слово. И вот в этот день, в этот день поминовения великомученика целителя Паделимона, хочется еще раз напомнить, что вот он не боялся. Он услышал эти слова. Не нужно бояться того, что происходит вокруг. Не нужно бояться каких-то внешних факторов. Потому что церковь Господня э, «Сожиждут церковь мою на семь камень, и враты адовые не одолеют ее». То есть до конца века будет стоять церковь. Пока вот здесь мир это существует, церковь будет. Нам будет, соответственно, возможность где э, помолиться, соответственно, как э, Богу отдать э, Время свое, любовь свое, участие свое. Вот. Поэтому не надо ничего бояться, дорогие братья и сестры. Уважайте друг друга, заботьтесь друг о друге. Не на словах, не для показухи какой-то, не для а, а, того, чтобы там галочку какую-то поставить. Нужно делать это от своей чистоты души, как вот Пантелеймон делал, как он себя вел, соответственно. Ведь, как в Писании сказано, доброходно дателем любить. Не того, которого согнуло в три погибели, и вот он начинает что-то делать. Вот от того, что болезни его скрутили. Куча всяких у него возникло там проблем, и он начал задумываться о Боге, а что же не так? Начало что-то меняться. Это тоже хорошо, потому что хотя бы так человек меняется. Но самое важное, что человек делает сверх этого. Когда, казалось бы, уже все налаживается, или все хорошо у него, Либо на не было ничего плохого, он был в хорошей себе, все было прекрасно у него, но он, соответственно, Познал Бога, поверил и не боялся ничего. И вот именно вот этого, такого, что без боязни жить, не бояться, любить Бога, любить ближнего, я вам желаю сегодняшний день. Богу нашему славу!